касса знакома такая да. давайте мы узнаем что иногда в кассах таких лежит что на... мы продукты покупаем деньги, деньги правильно копейки, руки, вот я услышал волшебное слово копейки давайте с них и начнем копейка ведь самая маленькая монета да, да. и у меня такая новость правильно молодцы и у меня для вас такая новость видите кто это маша там какой Код бегемот все, давайте прощаться. Копеек и пятикопеечных монет больше не будет. Последний раз они чеканились нашим государством в 15 году. Теперь копеек и пятикопеечных монет нету. Что надо делать с этими копейками и пятикопеечными? Копейки. Правильно, молодцы. Копеек, Правильно, но дело в том, что на самом деле есть такие люди, коллекционеры, которые собирают... Дедушка. Вот, дедушка. Так вот, всего-то было альбомчик этот надо заполнить. Здесь все копейки всех годов и всех дворов чеканятся у нас монеты двумя дворами: московский монетный двор ММД или санкт-петербургский. Мы с в Санкт-Петербурге живем. Санкт-петербургский монетный двор. И когда копейка и пять копеек на копейке стоит под копытцем под копытцем стоит буквочка П, это значит Петербург. А если под копытцем буквочка М, М, что? Москва, правильно. А коллекционеру какая буквочка нужна, П или М? Супер! Вот он. <с> Коллекционеры нужно, чтобы было и P, и M. То все монеты надо забрать, все. И тогда коллекционер будет счастлив. А если у него хоть одной монетки нету, он будет... он будет грустным. Ему нужно собрать все монеты. И на этом строятся инвестиция.